Приветствую вас на вторую нашу часть с Сергеем Радовым, президент компании Tri-State Mortgage. Он сегодня еще раз пришел ко мне в гости для того, чтобы ответить с нашего первого видео. Итак, Сергей Радов, здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. что вы пришли на эту передачу и как я вам обещала сегодня мы немножко глубже с вами зайдем на эти вопросы для того чтобы вы подготовились для самой лучшей программы ваших интересов для покупки недвижимости итак Сергей первый вопрос да какие на рынке сегодня популярные программы моргиджа для покупки недвижимости особенно для в сегодняшний день, наверное, самая популярная программа для First Time Home Buyers, когда вы можете положить всего лишь 3 или 5 процентов down payment при покупке любого типа недвижимости. По данной программе вам разрешено, даже если вы не успели накопить себе этих денег, вы можете их занять или взять по как бы получить подарок от своих родителей, там, родственников или друзей. И также вы можете uh, closing кост включить в сам моргидж. Таким образом, если вы покупаете дом, ну, к примеру, за 400 тысяч долларов, вам всего потребуется 12 тысяч долларов, чтобы купить этот дом. Каждый, наверное, это может себе оформить и, естественно, может это сделать. Вторая очень хорошая программа. Uh, <coughs> учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке, когда interest поднялся очень высоко, банки предло предложили и как бы сделали новую программу, которая называется Buy Down 3-2-1. Uh, или по-другому называют 3-2. По-разному. Uh, по данной программе uh, банк позволяет вам как бы, входить в mortgage payment постепенно. То есть на первый год у вас mortgage payment будет uh, из расчета на 3% ниже, на второй год на 2% ниже, на третий год на 1% ниже. И начиная с четвертого года вы начинаете только платить полный mortgage payment. Более детально, наверное, это долгая процедура. Позвоните мне, я вам расскажу, как это сделать. Да, ребята, вы можете спрашивать вопросы в комментарии, если вы хотите, на, на общем форуме это спросить. или вы можете послать вопросы или с Сергею, или мне по электронной почте, который я вам напишу там ниже в деталях. Пожалуйста, пользуйтесь. Мы будем очень рады отвечать на ваши вопросы. Еще Посмотрите. одна очень интересная да. программа. Очень интересная программа. Вы сейчас, наверное, очень сильно удивитесь. Это и популярная очень... Семья. Удивите! Да, FHA, потому что эту программу как-то раньше не очень все любили. Но на сегодняшний день она настолько становится популярна, потому что только по данной программе вы можете купить себе четырехсемейный дом, и положить всего лишь 3,5% даунпейма, если вы покупаете его для персонального проживания. И знаете, какой максимальный моргидж по данной программе на четырехсемейный дом? Это 2 миллиона 90 тысяч долларов. Wow. И всего лишь 3,5% даунпейма. Но только по этой программе. Только при относительно неплохой кредитной истории и как условишь, бы, показать что? ваш инком. Да, и при условии, что вы будете жить в одной из этой квартиры. Абсолютно. А три а. другие сдавать, которые будут полностью покрывать, наверное, все ваши расходы по данному дому. А скажите, пожалуйста, Сергей, а есть вот если использоваться вот этой программой FHA, так как она э, допускает положить минимальный такой down payment, есть ли какой-то срок, который покупатель, который владеет теперь этой недвижимости, обязан держать эту недвижимость какое-то определенное время, вдруг что-то там случилось, они хотят продать, уехать, что-то сделать? Никаких. С ограничений в этом плане нет. Вы можете распоряжаться этой недвижимостью как хотите, можете продать, перепродать, можете переехать из этого дома куда-то в другое место, но в будущем, конечно. То есть, если вы покупаете дом как primary residence, вы обязаны хотя бы один год прожить в этом доме. Потом вы, конечно, можете поменять место жительства, что-то изменилось у вас или еще что-то. И оставить эту программу на этом доме. И взять новый FHLO, на другой даже, Такое тоже возможно, но никаких других ограничений. Окей, okay. значит, вы говорили про определенные программы. Теперь можно ли нам узнать немножко, если, как qualify, как квалифицировать на каждую из этих программ? Допустим, давайте начнем с, я думаю, более интересной первым First Time Home Buyers, это с минимальным down payment. Получить этот mortgage, что для этого нужно? Значит, программа с минимальным процентом down payment — 3%. Она называется для покупающих впервые Home Ready или же Home Passable. Почему эти программы так называются? Потому что вы можете положить 3% down payment на любой тип недвижимости, которую вы покупаете, только если ваш medium income соответствует medium income у того района, где вы покупаете. Мы проверяем это все через определенный веб-сайт. И, допустим, если вы, есть определенные места, в том числе и в Бруклине, в том числе и в Стэттен-Айленде, где не существует медиум-инкома, там как бы он не ограничен, тогда, независимо от того, сколько вы зарабатываете, вы можете получить эту программу. Я вот только что сейчас закрыл один loan, а, доктор, который получал более чем 300 тысяч долларов, она, как бы годовой доход, она могла положить 3% down payment, потому что в том районе, где она купила это был Бруклин, там просто не было ограничения на доход. Но в основном, во всех районах, mm -hmm. это ограничение печатается, оно где-то от 90 до 120 тысяч долларов в этом интервале. Поэтому мы сначала проверяем. Если вы не qualify на 3% down payment, то есть ваш инком превышает medium income данного района, то вы тогда можете положить 5% down payment и, вернее, и получить conventional loan. Это как бы тоже нормально, не так много, 5% от э, суммы недвижимости. Нормально для first-time Тогда возникает такой вопрос, в чем разница, кроме down payment, между conventional loan и FHA loan? Разница существенная. Uh, conventional лоу на сегодняшний день, минимальный кредит-скор, uh, который мы можем рассматривать, это 640 и выше. Но при 640 кредит-скор интерес-трейд намного-намного выше, нежели при, чем при 740 кредит-скор. FHA-лоу, он не разграничивает Uh, какой ваш кредит-скор. Если у вас 640 или 740, вы получаете один и тот же interest rate. Но если ваш кредит-скор ниже, чем 640, а минимальный на FHA берется 580, тогда немножко у нас возникают дополнительные аджасменты на interest rate и на downpaying. Это на FHA loan. Conventional loan вообще это дело не берет. Uh, обычно мы принимаем как бы даем FHA loan только в той ситуации, когда человек хочет положить минимальный процент payment, сколько он как бы может положить, и у него не очень, скажем, хорошая кредитная история. Не то, что там плохая, а просто не очень хорошая. Скажем, кредит score ниже, чем 700. И 5% процентов payment или 3% процента payment. FHA loan – самый лучший вариант данной ситуации. Абсолютно. Без разговоров. Я всегда его предлагаю. Более того, на сегодняшний день, когда FHA-программа уменьшила mortgage insurance, он еще до 1 марта был 0,8%, а на сегодняшний день он всего лишь 0,5%, то есть они уменьшили mortgage insurance payment на более чем на 40%. Это очень выгодно. И в определенных местах даже единственный вариант быть квалифицированным на данный год. Еще очень много разных других различий. Допустим, в вашем инкорде, если вы зарабатываете определенную сумму, Conventional Loan разрешает вам, чтобы ваш моргич Payment, включая таксы, иншуранс, мейтенанс и все другие дела, не превышал 43% от вашей заработной платы gross. FHA Loan позволяет вам, чтобы ваш gross monthly payment не превышал 46%. Это большая разница. Также, если включая все долги ваши, кредитные карточки, машины, другие инвестименты, все, что у вас есть, все, что вы платите, при обычном конвеншн-лоуне все эти расходы месячные не могут превышать 50% вашего месячного заработка. То при FHA-лоуне этот процент поднимается до 56%. То есть тоже вам дает больше флексабилити на это, на все, чтобы получить эту мобильчик. И особенно очень важно, а если мы сравниваем два как бы лоуна, конвеншнл и FHA по interest rate и берем, скажем, 650 кредит скор, что не очень хороший, интерес rate на FHA лоун больше, чем на 1%, меньше, чем на конвеншнл. Вау, серьезно? Да, больше, чем на 1%. Я вот вчера только что прайсал один лоун, и у них как раз был, была ситуация 650 кредит, score, 5% до онпайм. Интерес-трейд был меньше на FHA на 1,5%. Так вот И они плать. отличаются друг от друга. Поэтому FHA-лоун очень выгоден на сегодняшний день. И многие его, как бы, реалисты-агенты в том числе, думают, что это плохой лоун, но они ошибаются. Это очень хороший лоун. И я всегда это доказываю. Ну, это да, это хорошие новости, потому что, э, да, я понимаю, что вы говорите, ну, сейчас маркет, когда э, за все эти последние несколько лет э, был очень активный, э, вообще никто не хотел слушать про эти FHA, э, как бы лоны, э, все только, э, только бежали конвенционал, конвеншенал но я думаю, что это больше было связано с даунпейментом и Абсолютно с верно. о том, что э, как бы, ну, такой маленький даунпеймент, э, что получится через два месяца, когда уже нужно закрываться, э, не потому что это сама программа такая. So, я, я уверена, что если придет человек, два, два одинаковых покупателя с 20%, допустим, и у одного FHA, у второго Conventional, это не сыграет никакой роли у продавца, я думаю, что это больше было связано с downpayment. Ну, ребята, вы не волнуйтесь, потому что сегодня FHA, маленькие downpayments, seller's concession, как помощь в closing cost, которые заходят прямо туда, в mortgage, а это все теперь уже опять э, активно появилось на рынке. Так что вы чувствуете себя более бодро и уверенно, что даже вы можете себе купить дом. Я вам даже могу добавить к этому вопросу, что... Иногда человек, который кладет 50% downpayment, он менее qualify на mortgage, нежели чем человек, который положит 3,5% downpayment и возьмет FHA mortgage. Это все зависит еще от кредитной истории, от инкома, который человек показывает. Да, вы знаете, я, я поняла, что еще есть один такой важный вопрос. Что заходит в pre -approval? И на, я скажу со своей стороны, как, как риэлтор, что приаппровал это очень важный момент, когда вы нашли какой-то дом, который вам нравится, вы хотите дать э, предложение на его покупку, значит, вы должны предъявить приаппровал. Есть такой момент, который называется приквалификейшн, э, как бы в общем понятии приквалификейшн это так, а сказал, у меня столько, у меня это, у меня то, и вам как говорится, напечатали бумагу. Пожалуйста, этого не делайте. Лучше вам именно получить преаппровол. Так что, Сергей, для того, чтобы получить у вас преаппровол, такое, чтобы и сам покупатель, который хочет приобрести недвижимость, чувствовал себя уверен, что да, вот я могу на это рассчитывать. Что для этого нужно, для того, чтобы это составить правильно? Первым делом надо мне позвонить. И я, задаю, <смех> я задам несколько вопросов, для меня это будет сразу понятно, даже просто по вопросам, в зависимости от того, кем вы работаете, где работаете, как долго работаете. Вы примерно знаете свою кредитную историю, вы мне сначала это все расскажете, и тогда, когда я пойму, что вы можете претендовать на определенную сумму моргинджа, я попрошу у вас... Определенные документы. Обычно это для employee, которые работают на компании, это W2 последнего года, два последних paystab, ваш банковский statement и желательно проверить вашу кредитную историю, потому и, что… Наверное, мы... два года tax returns или нет? Tax return я не спрашиваю только у self-employed людей или у людей, которые имеют уже какие-то investment property для того, чтобы мне посмотреть другой additional income. Но если человек работает на W2, мне так return не нужны на самом деле. Я даже не спрашиваю. Особенно для first-end home buyers, это уж точно. Mm -hmm. вот. И когда я это все дело проверю, я тогда могу четко дать приопровол это, чтобы никто зря времени терял. Я довольно часто отказываю в каких-то приопроволах или перевожу этих людей на программу без проверки дохода, такая у меня тоже есть, в определенных ситуациях, если вы положите уже, конечно, не 3% этого времени, да а но ну, это, это уже для другого, да, это уже, для да, это уже друг, другая да, программа. Значит, опять наши любимые, дорогие зрители, не забудьте подписаться на канал, спрашивайте все вопросы, если вы хотите в общем форуме, то в комментарии, если вы хотите, хотите это сделать, Э, в privacy, то я напишу имейл, электронную почту, куда вы можете посылать ваши вопросы. И э, Сергей по э, финансовым и моргиджам ко мне по недвижимости, покупке или продаже. Пожалуйста, обращайтесь. Ну и Сергей, как, давайте немножко более конкретнее э, поделимся информацией, как определяется, э, какой интерес будет человек платить для своего моргиджа. Я знаю, что мы с вами говорим, у вас спрашивают этот вопрос, звонят и говорят, вот, какой у вас сегодня интерес, сколько какой интерес. Ну, это же не, не вы решаете интерес, правильно? Это же откуда-то идет, и как это все решается? Это, как бы, такая, скажем, вещь, которая меняется каждый день. И даже бывает иногда в день меняется несколько раз. Все зависит от сток маркета потому что э, банки, на самом деле, э, многие люди даже этого не знают, они не дают на моргиджи собственные деньги, потому что банки выдают миллион, миллионы, миллионы, или, может быть, даже сотни миллионов долларов каждый день для, на покупку недвижимости. У них просто таких денег собственного капитала не хватает. Поэтому для того, чтобы дать вам моргидж, банки покупают, Каждый раз, когда вы делаете лак на рейд, они покупают на стак-маркете десятилетние летние бонды. И если уже более детально, вы можете всегда посмотреть, что происходит с интерестной каждый день, независимо от того, звонить мне или нет. Если вы зайдете и посмотрите ten year treasury yield bond, если он поднимается на рынке, значит, интерестный растет, потому что банки покупая его, не покупая за ту цену, добавляют свои два с половиной-три процента свой марчин, который они зарабатывают, и таким образом они продают этот трейд на маркете. Допустим, на сегодняшний день, когда мы говорим, этот бонд составляет, yield составляет почти 4%. Поэтому и interest rate на сегодняшний день базируется в районе 7%. Потому что 4 плюс 3 получается около 7%. Если буквально через неделю... Федеральный резерв повысит опять на полпроцента рейд, то бонды, скорее всего, будут уже 4,5%. Таким образом, мы смотрим на интерес 7,5%. уже вот как бы так. Помимо этого, конечно же, очень важно для банка это ваша кредитная история. Потому что если вы хороший, зарекомендовали себя по своей кредитной истории как хороший плательщик, у вас кредит скор 760 и выше там, или 740 и выше, то в соответствии с этим вы получаете максимально лучший интерестрейт э, от банка, нежели чем если ваша кредитная история там, 640, 650 или там, больше чуть-чуть потому что есть на это определенные факторы, почему у вас такая кредитная история. Значит, вы где-то или опаздываете на моргейчи, вернее, ну, не на моргейчи, а на какие-то платежи, или у вас есть какие-то коллекшн-аккаунты там небольшие, даже если у вас коллекшн медицинские, это все равно влияет на ваш кредит-скор и на ваш моргейч. Поэтому чем выше ваш скор, тем лучше ваш и меньше рейд. Скажем так, это вот основные критерии. Отлично. Логично. Так что я предлагаю всем, смотрите за своей кредитной истории и планируете покупать себе недвижимость, то обратите внимание на вашу кредитную, скор э, И, э, конечно, есть варианты его поднять, если нужно. Это забирает время, но это на другой разговор. Еще я знаю очень-очень популярный вопрос, который получаете вы, Сергей, и также самое я. Это люди, которые уже планируют и хотят заниматься моргиджем, допустим, начинают ошарашиваться, говорят, ой, я не хочу, чтобы мне проверяли кредитную историю, у меня теряются поинты. и как, как это все работает, теряется, не теряется. Не должны, скажем так, давать, ранать вашу кредитную историю направо и налево. Да, многие люди правы, и это действительно так есть. Если вы даете рано всю кредитную историю, как бы кредитная история, она и предназначена для того, что на самом деле ее проверяют, но ее должны проверять определенное количество раз максимально в месяц. Ее могут проверять как бы максимум два раза, без того, чтобы это эффектовало на ваш кредитный скорбь. Почему Два это? раза в месяц. Да, два раза в месяц максимум. Третий раз, когда вас уже проверяют, уже ваш кредит скоро может трапнуться. Да, Там не человек сидит и смотрит, кто проверяет вашу кредитную историю. Там работает компьютер, заложенная определенная программа. И если этот компьютер видит, что в течение 30 дней вас проверяет уже третий раз, он ведь не знает, что вы предыдущие два раза, когда вы, вас кто-то проверил, вы уже получили под это определенный кредит. Сегодня кредит можно получить и за три дня. А и потом, чтобы не было проблемы для другого банка, когда вы проверяете уже третий раз свою кредитную историю, естественно, компьютер понижает ваш кредит-скор. То есть понижает ваши а, как бы, условия на получение более хорошего кредита, если ваш кредит-скор понижается. Поэтому следите внимательно за этим. Не давайте направо и налево проверять ваш кредит. Два раза в месяц можно. Два раза в месяц можно, но не больше. Хорошо, но меня, я хотела еще такой момент спросить. Вот я всегда понимала так. Вот вопрос такой: э, лучше пойти к моргидж-брокеру? Вы считаете, что моргидж-брокер, правильно? Да. да. Лучше пойти к моргидж-брокеру, чем в банк, когда э, хочешь получить моргидж по единственной причине, которой я знаю, что моргидж-брокер почему-то имеет лучший рейс, чем банк, потому что моргидж-брокер это получается как wholesale. А банк выдает это как ритейл. Это правда еще или это какая-то... Абсо... Да, вы абсолютно правда сказали, правильно сказали. То, что мы имеем право давать больше дискавов, чем обычные банки, это 100%. Ага. Обычно как бы у всех банков, wholesale, retail, они проценты ну, более-менее одинаковые, плюс-минус там потерп, как wholesale-лендеры. Имеем право давать дополнительные дискаунты своим клиентам. И у нас у wholesale банков, только у wholesale банков, есть возможность, они тоже дают дополнительные дискаунты клиентам или моргич компаниям, которые с ними на постоянном как бы, уровне работают. И много им сабмитуют тудалон. Поэтому в зависимости от этого, от всего, конечно же, в компании у моргидж брокера всегда можно взять рейд лучше, нежели чем в обычном банке. Ну это очень э, да. Поэтому я и говорю, что лучше идите к моргидж брокеру, например, к вам, э, Сергей, чем в Chase или в Bank of America или еще. при том, что у вас у моргидж брокера есть э, больше каналов. Правильно, да. потому что моргидж-брокер работает с, с разными банками. У меня больше и, 50 банков, что я работаю. О, вау, Там много. У каждого ну, своя да. ситуация, нужно всех обслуживать. Да, в общем, вот эти моменты очень важные, конечно. И я уверена, что они для вас были очень полезны. И опять же я напоминаю, что если у вас определенные вопросы более конкретные, вы можете обращаться и спрашивать по в комментариях или же использоваться электронной почтой которую я вам напишу внизу также если вы уже готовы покупать недвижимость или начинать ее искать первым долгом я предлагаю чтобы вы вначале сделали себе приопровав потому что вы хотите чувствовать себя очень comfortable, комфортно перед тем как вы вообще начинаете даже придумывать себе какую какой дом или недвижимость вы будете себе покупать. Для этого вы можете обратиться к Сергею. Да, при опроволой не стоит ничего, кроме как проверить кредитные истории. Правильно я говорю? И это где-то mm -hmm. в Сколько проверить? 1,35 доллара. Ну, к сожалению, на сегодняшний день 63 доллара стало. Okay. Окей. Ну, с первого сфера, этого сфера, года. В прошлом году было 35. 63 доллара. Для того, чтобы рассказать себе, что я могу и не могу. Абсолютно Но верно. Давайте уже это говорить стоит. так, это уже не так сильно страшно. Поэтому первым долгом делайте это. Получите себе информацию. И тогда вы можете обратиться ко мне, если вы хотите. Я вам, естественно, помогу. Сергей и я можем помочь вам вместе в Нью-Йорке и в Нью-Джерси. Про остальные штаты и города это для другого раза. Спасибо большое за то, что вы с нами здесь побывали. Мы надеемся, что мы вам представили очень полезную для вас информацию. И не забывайте подписаться на наш канал, и мы еще будем вам приносить полезную информацию, которая вам абсолютно нужна, поверьте. Спасибо большое, Сергей. Ваша информация тоже будет внизу в комментарии для наших зрителей. И на этом мы заканчиваем. Увидимся Спасибо в следующем большое, видео.